Уже Чш. Всем привет! Вы на канале Власан. Как отсюда выйти? Не знаю, как сесть красиво. Подожди, где рука твоя? Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Власан. Сегодня мы будем вспоминать с моей подругой Леной. <плодисмент> Знаешь? Раньше были такие видосы старые, на старом ютубе, давным-давно, в 18-м 18 году. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать более унижения, которые я испытал сегодня. Моя жизнь поломана навсегда. Я думаю, это будет максимально интересно. Я сделаю контент. Странно, конечно, первый вопрос в этом теге, но что на нас одето? На мне надет лонг лонгслив, заказала на Валдберрисе за касаемо Даже джинсы стоят касаемо Носки, не знаю, ты мне подарила с Морти mm. Ремень, я не помню Какой-то просто ремень, батин Я не буду говорить, что она мне одета, короче Это какой-то кофта, ей уже года три она поношена И вообще, ее пора выкинуть Ты че, Так, штаны вообще тоже из ростова на Они тоже повидали жизнь Носки от Вероники спонсора. Спонсор Вероника Васильева. А, второй вопрос. Были ли вы влюблены? Нет, Глупый вопрос, я считаю. Я вот на самом деле сейчас влюблена. Я знаю, я знаю. Я... Да, я вот я вот сейчас влюблена. Крутого поцака, кстати. А ты? Есть человечек. Но это не точно. Третий вопрос. Было ли когда-нибудь ужасное расставание? У меня тоже не было. А, нет, у меня было. Ну, Но... нет, не было. Ну, коротко ясно. Твой рост? Читаю это вопрос. Метр шестьдесят четыре примерно, наверное. Он одинаковый? Это даже метр шестьдесят четыре. Но твой вес? 52, наверное, примерно 53. Я уже говорила свой вес в прошлом видео, поэтому там посмотрите. Ссылка в описании. <свят> есть ли у вас татуировки? <свят> <Какая> моя... <свят> Это наклейка. <свят> Вау, такая качественная наклейка, просто вообще шедевр. Есть э, есть ли пирсинг? Ну, ну мимо с... ушей, потом... я... ушей нет. Да? Я любимая <свят> звездная пара. Ну, там актеры, певцы. Джесси Бивера и Селена. Гомес. Гомес. Блин, мне нравилось, знаешь, мне нравилось из закрытой школы, знаешь, вот этот Даша с Максимом. Любимый сериал. Ходячие мертвецы. кто-нибудь по кому ты скучаешь? По кому не скучаю, я твой бездомный. Я скучаю по маме. А ну. А я по папе так. Твоя любимая песня. Ну, у меня вот нет любимых песен. У меня я... тоже нет любимых песен. но вот последняя, которая мне понравилась, это наш уровень английского меня Поэтому я тоже прочитаю. My Worst Black Beer. Все, подожди. Я надеюсь, ты вырезаешь половину. Конечно, я Сколько вам лет? Мне 5. Мне 10. Мне 18, а она старая колодка. <laughs> Мне 21. И, знаешь, под, э, в комментариях пойдет. Тебе 21! Тебе 12! А ей одиннадцать. Знак зодиака. Скорпион. Близицы. Крестики, нолики, две миланы в домике. Любимый цвет. Черный. У меня синий. Не, ну просто черным он ко всему подходит. Стильный. Брутальный. Громкая или тихая музыка? Громкая. Я тоже, наверное, громкая. Куда ты идешь, когда тебе грустно? Я иду спать. А, нет, я иду слушать музыку. На да, кухню. Как долго ты принимаешь душ? Долго. У меня бывает чат, бывает полчаса. Полчаса это вообще самый минимум. Это если я куда-нибудь тороплюсь. А так я долго там варюсь. Ой, тёпленькая пошла. Как долго ты собираешься по утрам? Пять минут. Я долго собираюсь. Мне, чтобы собраться в колледж, надо проснуться за два часа. Какой ужас. Вы когда-нибудь дрались? Нет. А в детстве? Че, про меня? Только если вы меня били. Не знаю, мне говорили, что я в школе дралась. Когда была мелкая, да я только начала ходить в школу, мне говорили, что я дралась. Поэтому меня не взлюбил класс. Знаете, минус один... Конечно. Нет, ну вот в начальных классах, возможно, я кому-нибудь там это отвешивала, Люля. <связь> что привлекает тебя в людях? Доброта, искренность, честность, позитивчик. А что не нравится? <связь> <связь> <связь> ну вообще, когда человек говно, он мне не нравится. Мне не нравится, когда, когда человек до меня докапывается. Вот он видит, что я не хочу с ним общаться, и он все равно, типа... Привет, как дела? Что ты делаешь? Да. Пойдем? да. Люди должны быть все с хорошими качествами. Как я. Да, как она. А в людях, что нравится? Лицо и подход. Когда, Когда человек он... простой, нравится. Да. Угу. Вот это очень четко подмечу. А последняя вещь, заставившая тебя плакать. Видос в ТикТоке. Последнее то, что меня заставило плакать, сериал. Последняя книга, которую ты читала? И была ли она вообще? Ну, конечно, была. Не помню, когда. Моя последняя прочитанная книга, это была в школе, это был девятый класс, это было, наверное, ОГ, когда мы сдавали. Блин, я особо не помню, как она называется. По-моему, она называется "Когда она ушла". Это детектив какой-то. Последний человек, с которым говорил, Алена. Гениально. Любимая еда. Тяжело. Я вот очень люблю спагетти. Белонеза люблю или э, спагетти <сёк> с фаршем. ну я не знаю мне легче сказать что я не люблю что ты не любишь. Молочный суп. <сёк> <сёк> я <знаю>. сказала. <сёк> <сёк> попкорну ненавижу вот просто. <сёк> нереально <Ненавижу. Чу сёк> не люблю никакую. <сёк> никакую ну только попкорн иногда могу поесть но все равно от его запаха у меня тошно. <сёк> место которое я хочу посетить я вот не место хочу посетить, я хочу страну посетить. Ну, это можно считать, мне кажется, тоже место. Ну, да. Я хочу Америку посетить, к сестрам сгонять. Не, ну. То же самое? К моим сестрам взгонять? Да. А чего мне В Токио. Еще вот, хочу. Там красиво. да вы себе анимешеньки хотите в Токио? Я не анимешная. Почему? Потому что. Так, ладно. По кому сходишь с ума? Не знаю, даже по кому. Не знаю даже по кому. Когда последний раз целовался? Я? Даже не спрашивайте. А, да, даже не спрашивайте. Даже не спрашивайте. Когда последний раз оскорбляли? Да вот такой я потому что у меня мозг маленький. <сёк> а, на каких инструментах умеешь играть? На нервах. Я умею играть на бильбао, на пандиру. Все, мои навыки закончились. Любимая пикап фраза? <сос> да нет, я чую. У меня я тоже не т... нет, ребят. Я, я, на... я на пикапера похожа. <соскоп> да? <соскоп> вот твое любимое животное? Мое, конкретно мое? Чивкив. Чего? Какое, какое животное это называется? Гекон, ящерица, эубрифа. <соскоп> <соскоп> <И> <соскоп> а фильм твой любимый какой? <соскоп> это так мило А игрушка? Игрушка это, ну, любая, типа, ну, любая, любая игрушка Ту которую мне моя Вераничка сделала Деда, моего да. любимого Милота Твой любимый напиток? Друга, да угадай, энергетик? Твой любимый персонаж занимает? Хикимару М -м, из -за... Кем бы ты хотела работать? Актером а стол пашмешим. Давай еще раз. А -а -а -а -а -а -а -а Кем бы ты хотела работать? Актером. А стал <свят> А ты... я тату мастером хочу стать. <свят> <свят> <свят> <свят> <Southeast>. <свят> A -a, если вам понравилось, обязательно ставьте лайк на это видео. Если тут наберется много лайков, много просмотров, то я выпущу еще одно видео соляной. Я в первый раз снимаю подобный... снимаюсь в подобном контенте. Поэтому я не хочу быть посмешищем. Напишите в комментариях, что Алена вообще зайчик супер. И она вообще вот в сердечке у вас. Скажите, она крутая. Позвоните мне. Подписывайтесь а... на Настю. А на тебя? Я не, так, не, не буловер. Не. Подписывайтесь на меня, следите за мной. Обязательно подпишитесь на телеграм-канал. Ведь только там все интересно. И даже может быть в какие-то моментики. Их часто там бывают. Вот. Ну а так. Лайк. Подписка. Пока-пока!